Здравствуйте, уважаемый Андрей Андрей. Скажите, пожалуйста, сможем ли мы народ Инда вспомнить, кто мы в следующих воплошениях и что мы были народом со своим философским учением? Конечно, конечно, обязательно сможем. Несколько слов хотелось бы сегодня сказать. Я уже ранее говорил или рассказывал об этой информации. Но такой вот интересный пост написала женщина в моем YouTube-канале Андрей Дуйко, официальный канал. Я ей написал, она мне написала «Благодарю» вас андрей андреевич при этом написала благо и после этого вторым словом дарю и После чего я ей написал, что произносить слово «благодарю» не очень хорошо, так как человек, который занимается магией, или человек, который мало маломальский, знаком с эзотерикой, может добровольно забрать вот такие слова и забрать это благо. Для этого человеку необходимо просто произнести «хорошо, я ваше благо, которое вы мне дарите, принимаю». После чего забирать эти блага какое-то время, правда не всю жизнь, но очень долгое время. Таким образом человек может отобрать у человека другого его блага, в случае если он это дарит и откровенно разбрасывается но ну, и она мне ответила где-то приблизительно как я его дарю я его и принимаю но это очень неправильно потому что мой совет был такой не произносить все таки эти слова благодарю благодарю нехорошее слово потому что это дарить благо а у человека в общем-то жизнь основана на том чтобы эти блага у него появлялись так человек раздает свои блага и после чего у него их не остается Какие еще бывают слова и что значат определенные слова, допустим, в нашем лексиконе, который мы привыкли очень часто использовать? Допустим, мне не нравится слово мне не нравится слово, допустим, сейчас я подумаю ничего себе. Дело в том, что слово ничего себе в свое время придумали эзотерики. Это все, по моему мнению находилась на территории Одессы, тогда жили там и верующие иудеи и неверующие иудеи, и для того, чтобы создавать определенную магию, они придумали вот такой момент, то есть они начали использовать, использовать слово «ничего себе», каким образом они его использовали? Человек заходил, и когда человек заходил и стоял, то человек который э, человек которому он заходил вот этот иудей который находился на рынке он ему говорил ну как там дела на улице и там человек рассказывал представляете сегодня на улице там были какие-то проблемы в этот момент этот человек который должен был продать эту одежду или там какой-либо товар он ни о чем не думал а произносил мысленно или шепоток такой, Он произносил Uh, не, не так, он произносил вслух «ничего себе» и после этого про себя или шепотком произносил «все тебе». Дело в том, что когда произнести «ничего себе все тебе», то тогда человек, который приходил к нему за этим товаром, попадался на удочку и начинал покупать у него этот товар то есть человек произносил вслух ничего себе и после этого шепотом все тебе что у меня есть или весь товар тебе после этого человек попадался на вот такую эзотерическую установку после чего у человека появлялись желания покупать какой-либо товар у этого человека ну это дословно и досконально правдивая информация объясню почему я в свое время изучал эзотерику и пытался найти вот такие какие-то нюансы, которые связаны с нюансами в разговорной речи. И нашел таких людей, которые были не русской национальности, которые поделились вот такими обрядами, которые действительно имели место быть, их придумывали в Одессе, ну и в дальнейшем использовали только посвященные людям. Есть целый ряд слов, которые мы говорим и не понимаем, что это такое. Допустим, когда человек говорит «спасибо», о чем он говорит? По моему мнению, «спасибо» — это значит не «спаси Бог», а «спаси от боли». То есть смотрите, как это выглядит. Человеку говорят «Здравствуйте». То есть что ему желают? Ему желают здоровья. А потом, когда прощается, говорит «Спаси от боли». А что такое болезнь? Болезнь — это тоже фактический элемент боли, когда человек начинает болеть. Болеть, боль. То есть таким образом, когда человек говорит «Спасибо», он фактически говорит «Спаси от боли тебя». А кто спаси? Бог там, или там, еще какое-либо существо. Таким образом, слово «Здравствуйте»